Добрый день. Сейчас попробуем наклеить стекло на телефон Redmi Note 4. Вот. дисплей M5.5. Пришло вот такое защитное стекло. Написано, что для Redmi Note 4. Соответственно, тут как видите надписи. Здесь. Две салфетки, одна спиртовая, другая вимра, я так понимаю. Находится само защитное стекло. Почему-то оно не совпадает с экраном, как вы видите, полностью и 5 5.5. Можно из-за того, что оно экран у нас два с половиной. Так, у нас телефончик еще новый так что мы снимаем защитную пленочку экранчик еще чистый тем не менее на всякий случай все равно мы обрабатываем экранчик спиртовой салфеткой Не очень хорошо распечатывается а сам свой фетки самку наплакал ну да ладно нам хватит помните что любая пыль любые волокна потом останутся у вас под экраном вот. Изначально видно, что салфетка не очень-то хорошая, с нее волокна летят. Честно говоря, производитель мог бы это не экономить. Потом вытираем ее. Попробуем. Если честно, лучше бы я не вытирал ничего, потому что экран не... На экране почему-то появились разводы. Вот. Это очень печально. Вот сейчас вроде бы все хорошо. Вот сухая салфетка оставляет разводы почему-то сразу. тщательно смотрим под лампой, очень хорошо видно, если у нас. Теперь берем и смотрим. Здесь у нас написано снять защитную пленку, стикер нужно потянуть. Учтите, старайтесь как можно чтобы меньше стекло после этого контактировало с воздухом, либо где-то еще. И снимать тепло равномерно надо. Сняли. И накладываем. Помним, что у нас экранчик больше почему-то оказался. Теперь аккуратненько как видите стекло прижимается защита будет конечно не очень поскольку стекло полностью не село прижимаем сухой салфеткой Лично у меня впечатление сложилось, что стекло не совсем под Redmi Note, вот. Ну и такое стекло будет додавать нормальную защиту. Мы попробуем включить. Все работает. Вот. Как вы видите. Попробуем камеру. тоже работает все спасибо